Здравствуйте. Сегодня я буду продолжать проходить террарию 1.3 с помощью кирки. В этот раз я решил построить себе дом, но не записывать это, потому что это долго, скучно и смотреть на такое неинтересно. Вот просто вырыл яму, потому что нет возможности струбить деревья. Бомб я пока не хочу тратить наверх. Ну и все, в общем-то. Теперь моя цель, сейчас самое первое, это найти себе стопроцентную кирку и как я буду искать я буду ловить правильно сейчас я куплю себе сачок и ловить буду червяков также будут попадаться эти кузнечики к сожалению но это бесполезная наживка используйте их не буду давайте наконец-то купим у него сачок и пойдем ловить кузнечиков и естественно нормальную наживку все я чуть-чуть половлю, я не буду показывать, как я буду ловить, около 80-100 штук, потому что это, опять же, бес бесполезно. Я буду повторять это несколько раз, поэтому просто привыкните к тому, что я буду это говорить. Хотя бы один попадется нам или нет. Вот, прекрасно. Отлично, я поймал червя. Очень хорошо. А обычно вот в этих камнях они появляются. Там прям по 3-4 штуки. Камни заросшие травой. Вот такие вот. Кузнечик, давайте поймаем. Так, нормально. Посмотрим. Опять ничего нет. Белочка. Пожалуйста, найтись. Ну, давай. Отлично. Червяк выпал. Они, кстати, как сосисочки вылетают. Такие хорошие поджаренные сосисочки со сковородки. Хрустят. Прям что-то и поесть захотелось. Ну ладно Да достану -да, я того червя или нет Все Давайте теперь Уже приступим к рыбалке И вас ждет очень интересный Сюрприз Смотрите Переместился я на край Земли Сейчас я буду рыбачить В ускоренном режиме В очень ускоренном режиме а Потому что хочу показать что я реально не начатерил себе все вот эти вот предметы. Но, к сожалению, к превеликому сожалению, получилось так, что я кликал в одно место полтора часа, мне надоело. Я решил начать записывать, когда я вытащу эту рыбу. Но я учил тот момент, что я не знаю, когда я вытащу. Я начал записывать только тогда, когда уже ее вытащил. Вот. То есть, как я вытаскивал ее из воды удочкой... Я не записал. Хотите, верьте, хотите, нет, но я реально не на 4 ее. Я реально поймал. <св> но не записал только из-за своей тупости. Кстати, вот э, вы видели сейчас я только что поймал рыбу э, пилу. Она выпал, выпадала мне 6 раз, примерно 6. Я точно сейчас уже не помню. Потому что озвучу я потом, после самого видоса. Так вот, выпал один рыба меч. И только потом уже кирка. То есть 7 предметов с вероятностью 1 десятая. Ой, 4 десятых процента. Вроде бы такая вероятность. Выпало 7 штук. И только потом уже выпало кирка. Смотрите, сколько их здесь. Это просто ужас какой-то. Почему кирка выпал не сразу? Почему? Но радует то, что у меня есть немножечко сундучков. Я думаю, когда я перейду в хардмод, у меня будет уже начало руды, чтобы я смог скрафтить себе броню хардмоду сразу. Убью слизня. Тактика элементарная, просто тактика раба. Я просто запер его, чтобы после моей смерти он не смог убежать. Я умирал миллион раз, наверное. Но все-таки добился своего. Тактика очень простая. Опять же, не подумайте, что я убил его чем-то за кадром и просто обрезал видос. Я, я обрезал его, чтобы было не скучно смотреть. Я бы спокойно мог дотянуть до 10 минут и получить, просто вставлять рекламы очень много. Заработать на этом, в 2, на этом видосе в 2-3 раза больше из-за рекламы. Но я сделал, чтобы его просто было интереснее смотреть. Я думаю, так каждый нормальный человек делает. Поэтому не показываю некоторые скучные моменты, которые просто будет интересно смотреть. Я пролутал сундуки, просто чтобы вы понимали, откуда что берется. Примерно, чтобы вы видели, что я прохожу реальную игру. На самом деле прохожу. Не просто беру все с карты. Сейчас я сломаю сердце, нашел первое сердце. Опять же, в целях экономии вашего времени и моего тоже на монтаж. Я не буду показывать, как я все-все-все-все сердечки сейчас получу. Покажу только два. Если интересно, естественно, потом я... Если вы прям будете очень негодовать, что типа, о, как ты все на начатерил. Я могу показать вам видос полный, где я реально достаю сердца. Вот, ну, я думаю, таких людей не найдется, которые будут прям очень сильно гневиться. Из-за того, что я не показал, как я добыл все сердца. Минут на пять такой видосик. Так, вот еще одно. Ну, просто посчитаем, что надо 3 секунды на одно сердце. То есть их нужно поймать около 20. И элементарная математика. У нас получается огромное количество времени. Да я шучу, конечно. Нет. Ну, реально, очень смотреть. снежка мед попался. Его можно продать монетка за 2 будет. Сейчас я буду пытаться спускаться в лад. Наконец-то. У меня есть все ХП. И это будет страдание. Это будут муки, потому что вот я помню, как я рыл этот туннель. Это был просто ад настоящий. Я даже до него не дорылся, но уже почувствовал этот жар. Я умирал каждую, наверное, секунду. То на меня вода придушит, то у меня какой-то голем упадет. Это просто ужас какой-то, кошмар. Но сейчас, благо додумался наконец-то не искать себе, как он называется, зонтик, а сделать веревку, просто спустить ее и по-человечески опуститься в ад уже нормально. Не, не поверите, я все-все-все прохождения, я играю в терку уже года 4, я всегда искал зонтик и потом только прыгал в ад. Почему я был таким тупым, я понятия не имею. Можно было сделать веревку сразу, без всяких проблем. Сейчас спускаемся, и быстро-быстро нужно найти печь, пока меня не убили мыши. Уже, почему я еще даже не спустился, почему она здесь? Какой ужас вообще, это просто... О, повезло, печка прям сразу стоит кирка, не, не берется кирка, реально не везет. Я думал, мобов вообще не будет в первое время, я хотя бы руды успею нафармить. Но о, мой принцип сейчас очень будет простой, я буду просто брать, э, спривить миллион раз, брать по 2-3 по кусочка руды, дохнуть от лавы, и так я нафармлю примерно около 200 э, кусочков руды, около 200 нужно, я точно уже не помню, считать не хочется, в принципе не так сложно. Вот Около 2 сейчас нафармил, и буду так делать. Пока не накоплю. Накопил 218. Я, спустя, наверное, часа полтора. Так, создаем слитки. Нет, что-то я переборщил, надо было поменьше сделать. Надо все-таки было посчитать. Потому что я подумал, ну, и сложно будет, в общем-то. Нет. Нет. реально, я замучился искать. Я уже думал, может быть, хватит, может быть, хватит, но хотел вот на видосы не наставить э, слитки, чтобы я прям скрафтил так прикольно все было. Броню свою старую продам, слитки тоже продам, будут деньги, куплю потом, хм, даже не знаю что. Может быть, какую-нибудь очищалку. Кстати, посоветуйте мне одну вещь. Смотрите, вы понимаете, что я тоже прекрасно понимаю, что киркой некоторых боссов убить в принципе невозможно. Что бы ты ни сделал, киркой ты их не убьешь. Если я построю арену с каким-то механизмом, например, я выпью какие-то зельки, одену какую-то броню, но не буду использовать атакующие, предназначенные для атаки, Оружие, то есть это бомбы там, пчелоната, например, это посохи, призыва. Если я буду использовать просто окружение и особенности боссов, как, например, со слизнями я сделал, как вы относитесь к такому? Я говорю сейчас о механизмах, в принципе. Вот, потому что, ну, реально, некоторых боссов пройти киркой невозможно. В лоб идти и долбить их киркой нельзя, убить. Поэтому я буду использовать какие-то тактики, механизмы, и прошу тех, кто посмотрел до конца мой дом». Всем спасибо за просмотр, всем пока.